Вау, ребята, вы просто посмотрите, неужели разработчики игры Among Us добавили новую карту в игру. Посмотрите, какая она ламповая, она просто наикрутейшая. Как же ее скачать, я покажу в этом ролике. Ну а ты поставь лайк авансом, потому что ролик очень крутой и полезный. И давайте по традиции соберем под этим роликом тысячу лайков даже подписывайся на мой канал если ты не подписан потому что 85 процентов людей смотрят мой канал без подписки но именно если ты подпишешься то тогда ты мне поможет достичь моей мечты а моя мечта это 20 тысяч подписчиков однако это все мод Ну это просто ребят посмотрите насколько это крутой мод который в зданиях так давайте подойдем к этому зданию и вы просто видите в эту красоту вы поглядите это просто очень круто так, давайте, где здесь вход? Посмотрите, здесь все ламповое. Посмотрите, здесь арты, в которой есть Among Us и Fall Guys. Блин, было бы классно, если бы все эти ну, две игры заколабили. Посмотрите, из этой дыры торчит растение, которое, походу, пыталось убить весь экипаж. Однако с помощью вот этого топора ее убили. Так, идем дальше. Что здесь вы посмотрите, какой свет идет от э, мониторов? Вау, вы посмотрите, как здесь круто лампово. Это киберпанк в игре Among Us. Так, а как здесь задание со сканом будет? Вау, красные лазеры, а в игре они просто зеленые. Так, ладно. Что? Так, я не знаю, показывала ли раньше Кость, но... Это ладно, это очень круто. Так, давайте дальше. О, здесь разрубленный персонаж игры Among Us. Ого, жестко. Так, ну здесь ничего особого нету. Давай, выпуска меня. Так, и что? А, ну конечно. Так, ну здесь пока ничего нету. Воу, здесь растение через целую игру. Воу, ну здесь по-моему слишком лампово. Так, давайте дальше. О, здесь персонажа Амон Кас заглотил растение, походу, это растение пыталось убить всех членов экипажа, вы посмотрите. Я не знаю, это есть ли в оригинале то, что э, труп человечка Амон Кас э, разрубленный. Так, здесь кровь, э, я, плохо. Кровь это плохо. Так, э, и здесь то здание, которое я показывал уже. Так, это какая-то странная комната, давайте дальше. Посмотрите, какой здесь э, комната переговоров. Так, давайте дальше. Какой здесь комната переговоров? Великий русский язык. Вау. Блин. Автоматы. Ладно. Так, что у нас дальше? Так. Э, здесь опять это растение, которое я пытался их убить. Что это? Какое красивое необычное задание. Но, правда, как его пройти, я не знаю, поэтому... Ну его нафиг. Так, давайте дальше продолжим осмотр. Так, что здесь? Это... отвал. Вау! Так, здесь пол изменили. Так, и что у нас дальше? Так, здесь... Что это? Ладно, я не особо понял. Так, ну эту комнату не особо сильно изменили. Однако, я так понял то, что задание изменяли. Ладно, давайте... Воу, посмотрите, какое дерево злое. Так, кто не поставил лайк, под... обязательно поставьте. Воу, здесь опять это растение пытается заглотить этого человечка. Он красный, я красный, давай поможем друг другу. Не, не поможем, извини, ничего. Ничего личного. Так. Здесь лампа опять светит. В которой я застрял. Так, я в конце ролика покажу, как же скачать данный мод, поэтому смотри до конца. Так, здесь опять это здание... Ой, здание, господи, что несу? Ладно, к сожалению, электрику здесь не меняли никак. Так, давайте посмотрим задание какое-нибудь одно. Так, где его можно выполнить? Так, вот здесь где-то. Нет, не здесь. Блин, здесь все путаюсь. Вау! Блин, ну лампово. Я обожаю, когда лампового, когда разработчик изображает то, что светится в игре. Ну, то есть, ну, вы поняли, короче... Так, вот оно задание. Что? Оно красное. Так. Вау, ребята! Не, ну ре разработчик данного мода реально постарался. Я играл на множестве модов. Однако, я не видел лучше этого. Все они были такие себе. Так, давайте посмотрим э, скины. Давайте создадим комнату. Вот, вся. Воу, здесь макбук. Э, <laughs> Ладно, технологии дошли до игры Among Us. На первый взгляд покажется то, что здесь Одни обычные шапки Вы посмотрите на эту шапку Это вообще топ Так Так, Пикачу Воу Воу, это вообще круто Так ки у нас еще. Воу, осуждаю Так, и что у нас здесь есть? А4 есть Тут дреды, как у ЛДЖ раньше были. Это вообще абсурд, и поэтому я добавлю. Питомца можно? Вау! Ё-моё, инопланетя... Миш, иноплан... Блин, инопланетянин. Жми. Так, и что у нас по? Ладно, я обожаю сервера Монкас. Ладно, давайте еще посмотрим одну... Скилл даже здесь есть. Что вы посмотрите? Это самая ламповая комната, так давайте дальше, блин, мне шапка почему-то нравится, ё мое, вот это это самый крутой мод, так давайте дальше, что здесь есть, вот здесь все такое ламповое, ну реактор мне двигатель не особо нравится, так давайте посмотрим на задание, ну оно только по цветокору изменилось немного, ну ламповая здесь вообще все круто, так давайте по камере посмотрим во, вы посмотрите, игровая мышь, игровой, игровая клавиатура, игровой хот-дог. И здесь по камерам тоже все изменили. Но это было бы странно, если бы не изменили. Так, давайте дальше, что у нас здесь есть? Вау, реактор какой крутой! И здесь рыба эхнулась. Ладно, давайте, здесь опасно, здесь дышать нельзя. Лайки ставить можно. Так, давайте, что здесь есть? Заправка, так, регуля... Короче, мы это смотрели. Так, давайте. Э, эле... Вау, а это отсылка, наверное, на то, что в электрике чаще всего убивают. Это самая популярная комната убийств. Странно звучит, да? Так, вау, вот это вообще... Вау, вы посмотрите. Ну, сколько раз я за ролик сказал, посмотрите. Просто наикрутейший мод, который я просто обожаю. Сейчас еще одно главное посмотрим, можно ли играть здесь в глобале с людьми. Так, и давайте вот вас бегаем. Блин, ну это Это самый крутой мод. Я просто не могу. Две карты. Я надеюсь, то, что на... Вот, тут алкашек. Ладно, давайте дальше идем. Так, давайте что здесь. А, ну не подойдем. Да сколько раз я за ролик сказал слово давайте? Да, вот. Давайте опять... Блин, ну это лучший мод в игре, Among Us. И теперь финальный... Так. Ладно, финальный тест. Можно ли играть в глобале? Можно, ребята. Так, давайте сюда зайду, если я успею. Вот, ну так, давай стартанем. Мы стартанем же. И здесь э, WhatsApp, так, ладно. Ну что, давай, стартуй Ладно, я выйду. Так, ну давай сюда, к милению. Здесь фул. Ладно. А, ребята, смотрите, здесь даже сервера не виснут. То есть э, есть такой баг, то, что ты жмешь. А здесь комнат нету. Вы посмотрите, здесь даже этого бага нету. Это самое главное преимущество. Я просто перестал играть в Among Us, потому что сервера эфнулись. Однако, здесь новый контент. Здесь э, А4 Маша. Ват? Ладно, все. На это хватит с меня модом, мне походу всякая дичь стала оказаться. Ссылка на скачивание в описании будет. Ссылка на скачивание в моем телеграм-канале, ссылка на который в описании. Когда будешь перейдешь в мой телеграм-канал, жми кнопочку присоединиться, и тогда ты получишь доступ к скачиванию. Потом жми на ссылку, и если у тебя будет написано то, что скачивание небезопасно, то тогда все равно скачивай. Все проверено, видишь, я скачал, все с моим телефоном хорошо, меня прослушает ФСБ, что-то я разогнался, в общем, на этом все. всем спасибо, всем огурец в нос, что я несу, пока.